Всем привет! Сегодня я буду готовить вкусные полезные сладости из сухой смеси Natural Balance шоколад от Ariflein. Но для того, чтобы эти сладости были низкокалорийными, потому что на 100 грамм у нас будет калорийность 100 калорий, я хочу сказать, что мы немного изменили рецепт из оригинальной книги рецептов Wellness. Спасибо Татьяне Зайцевой, которая вместе с профессиональным кондитером вмешалась в дело производства этих сладостей. И в качестве дополнительного ингредиента у нас с вами будет идти молотая овсянка. Сухая смесь в качестве основного Natural Balance. Еще мы используем тертый шоколад с содержанием какао не менее 70%. Мы с вами используем сухую, вернее, цедру одного апельсина, которую используем внутрь и снаружи. И все это дело мы скрепляем апельсиновым фрешем. Все это я сейчас буду делать на ваших глазах. Для чего? Дело в том, что у каждого из нас в жизни бывают самые разные моменты, когда ты стройнеешь к лету, так сказать, или, например, для того, чтобы влезть в какое-то любимое красивое банкетное платье. И всегда очень хочется сладкого. Хотя, если вы любите пить наши коктейли Natural Balance, это потребность в сладком, у вас, ну, фактически будет сведена к нулю но здесь есть еще один нюанс дети Наши дети всегда любят сладкое, потому что их мозг нуждается в э, сладком. И моя мама всегда говорила, что на экзаменах всегда нужно есть шоколад. Поэтому сегодня мы с вами будем готовить еще и сладости, которые, которыми можно накормить детей. Потому что наши дети любят сладости. Я могу сказать, что мои дети эти конфеты съедают буквально за два похода в холодильник. Ну что, мы приступаем. Я использую мерную ложку из коктейля. И как я уже сказала, мы начинаем с нашего коктейля. Я беру две мерные ложки. Я готовлю одну порцию конфет. Это примерно 8-10 штучек. Мы берем две мерные ложки. Одна мерная ложка шоколада. Ага. Мы используем три мерные ложки овсянки. Вот такая красота у меня тут получается. Все. Пахнет шоколадом, вы не представляете, как вкусно. Но я очень люблю, чтобы все вокруг было красиво чтобы все было очень, скажем так, необыкновенно. И э, что я сейчас делаю? Я беру э, предварительно помытый апельсин и э, цедру одного апельсина мы добавляем внутрь этой смеси и э, используем для того, чтобы потом готовые конфеты обвалять уже в процессе. Так сказать, для того, чтобы у нас был шоколадно-апельсиновый вкус. Я могу сказать, что я очень люблю э, шоколадные конфеты с апельсиновым э, вкусом. То есть, когда там идет или заливка апельсиновая, или внутри что-то такое вкусное апельсиновое. Мне кажется, это очень оригинальное сочетание. Поэтому я сейчас буду использовать э, цедру. Сделаем сейчас с вами, приготовим цедру апельсина. И, ой, запах какой необыкновенный уже пошел буквально на весь бизнес-центр. Вы не поверите, когда у вас маленькие дети, особенно такие, которые очень плохо едят и в основном просят чипсы и конфеты, очень тяжело выдерживать их меню в рамках полезной и питательной пищи. Поэтому я буквально с того момента, когда им стало можно есть взрослую еду, ищу рецепты полезной и такой еды, которую дети бы в принципе просто любили есть и которая бы им нравилась у меня есть моя любимая подруга Елена Шукралиева которая э, делится со мной рецептами вот таких вот вкусных и полезных блюд для детей и благодаря ей я освоила уже столько блюд, которые в жизни бы никогда даже, наверное, и не нашла в интернете, потому что все рецепты в интернете сначала нужно попробовать на себе, а потом уже, так сказать, давать детям. Когда у нас появился стиль жизни wellness, это произошло, когда в линейке продуктов Арифлэйм появились продукты wellness, такие как коктейль Natural Balance, такие как Батончики, витамины. Я могу сказать, что мы очень много стали читать об этом и очень много стали интересоваться, потому что на самом деле каждый из нас мечтает быть красивым, активным и здоровым буквально до... 100 с лишним лет. И опыт 20 тысяч японцев, которые в прошлом году перешагнули вот эту границу столетнего возраста, показывает нам, что употребление БАДов в принципе дает вот такой вот отличный результат. Поэтому витамины Wellness Pack это мое ежедневное блюдо. Завтрак, коктейль с пакетиком Wellness Pack'а. Ну, а я... Так вот, терка такая достаточно красивая, но не очень удобная. Поэтому сейчас мы сделаем красивую цедру. Такую вот. Так. И мы можем... Что сделать? Мы можем переходить уже... В принципе, к тому, чтобы обвалять, значит, сейчас мы с вами что сделали? Мы приготовили эту смесь, мы ее перемешиваем очень хорошенечко, вот так вот все. Что мы делаем дальше? Дальше сейчас я сделаю фреш одного апельсина. И я уже вижу, что мне не хватает... Ага, нет, все, хватает. Все здесь, потому что нужно будет смотреть, как будет схватываться смесь. То есть не все выливаем, не весь сок сразу выливаем а, в чашу. Вот. Сначала мы делаем ага, вот так вот. Так. Ага выдавливаем О, какие запахи свежего апельсина так ну обычно дома я пользуюсь конечно электрической соковыжималкой для цитрусовых это гораздо удобнее но в данном случае, поскольку мы все-таки говорим о том, что мы это делаем в условиях бизнес-центра, я использую рецепт без плиты, без топленого, как бы без того, чтобы растопить шоколад с молоком на плите. Поэтому у нас такой сухой рецепт, достаточно быстрый. Вы сейчас просто увидите по времени, сколько у меня это занимает времени. Ой, какие у меня слабые руки. Для апельсинового фреша. Но будем надеяться, что этого хватит. Если что, посмотрим. Так, как, Сейчас посмотрим, как у нас все начнет смешиваться. Я тоже переживаю за то, как пойдет процесс. Потому что на камеру я этого еще никогда не делала. Марина, ты, наверное, своим детишкам делала дома такие сладости. Конечно. Нравилось? Да, я говорю, что обычно порция съедается за, наверное, два подхода к холодильнику. То есть, в принципе, очень быстро. На самом деле, на самом деле, я, конечно же, делала эти сладости с тем, что я сама очень большая сладкоежка. И думала, что, наверное, такой рецепт детям не очень понравится. Но оказалось, что нет. Детям как раз он очень-очень нравится. Так, мне нужно перейти к То есть ручной. Наверное, мало, или Нет, не достаточно. Много. Вот я уже вижу, да, что как бы достаточно. Просто мне нужно будет... Ага, все отлично. Я бы сказала даже апельсин большой. То есть, в принципе, у нас получается отличная смесь. Мы, вы видите, что она уже приняла такой хороший шоколадный цвет, потому что у нас шоколадный коктейль. Причем в нашем коктейле содержится протеин зеленого горошка, яйца, молочный протеин. И что самое главное, медленные углеводы и э, э, клетчатка свеклы, шиповника и яблока. То есть очень полезная еда для нашего организма. Ну, вот они В домашних условиях сделают такую Да, конечно. Вкусную. Вот Единственное, что могу сказать, сока уже многовато. Я вижу, нам придется немножко добавить сухой смеси. Есть, получается шарики как, немножко жидковатые. Да, да, немножко жидковатые. Я добавляю молотую овсянку и немного шоколада. И немного нашего коктейля. То есть я немножко все, все те же самые ингредиенты добавляю для того, чтобы э, немножко подсушить смесь, потому что сока было очень много. Ну, то есть можно сделать как? Выдавить сок большого апельсина. Да, и сделать, потихонечку. Сделать немножко э, вкусных кружочков, шариков и оставить еще буквально немножко для запивочки апельсиновым соком. За пивочкой апельсиновым соком звучит очень хорошо. Вот, смесь уже, в принципе, все у нас получилось. То есть смесь готова. Она уже такая вот, все прекрасно промялась у нас. Все Покажи, такое достаточно. Ага, вот она у нас. Сейчас мы приступим к изготовлению шариков. Я попрошу принести мне салфетки бумажные. Для того, чтобы мы могли промокнуть. Ну, а мы сейчас с вами решим, в чем мы с вами будем обваливать э, наши конфеты. Я приготовила молотый миндальный орех, я приготовила кокосовую стружку и немного э, какао. У меня есть такое предложение обвалять в моем любимом миндальном орехе. И в какао. Мне кажется, это будет очень вкусно. А второй вариант мы сделаем, обваляем просто в какао. И... Вкус тоже, наверное, будет красивый. Как в <laughs> а мы сейчас посмотрим, как это будет. Сейчас мне принесут салфетки, потому что немножко мы не подготовились. Бумажные салфетки. Так, а я начинаю разделять на э, шарики. Как я уже говорила, у нас с вами получится из э, одной порции буквально э, где-то 8-12 конфет. Спасибо. Я промокну, потому что я их буду выкладывать вот сюда. Так, ага. Вот, такие красивые шарики у нас будут. Такие хорошенькие. Дети обычно тоже любят валять шарики. Мои дети очень любят э, делать э, все из теста. Причем я могу сказать, что когда они были совсем маленькие, э, сделать так, чтобы они не подрались за вечер и э, в то же время им было интересно, это значит придумать им какое-то совместное увлекательное занятие. Что может быть лучше, чем возиться с тестом или приготовлением сладостей? То есть, я могу сказать, что, конечно, кухня вся была бы э, просто как после битвы в курятнике, то есть разгром полный, но зато дети были бы счастливы и заняты полезным делом. Поэтому я полюбила... Готовить из теста, готовить вообще и готовить, в частности, вот наши сладости, наши конфеты. Я вижу, что уже здесь собрались все желающие попробовать конфеты. Замечательно. Сейчас, ну вот так вот. Ой, ой, брачокс. Так, вот такие красивые конфеты. На самом деле, конечно, интересно, когда не просто смотришь, как их делать, да, а готовишь или, уч или участвуешь сам в мастер-классе по приготовлению таких конфет. Потому что согласитесь, смотреть – это одно, а когда у тебя есть возможность это самому сделать, это совсем другое. И унося домой коробочку таких конфет, испытываешь настоящую радость, потому что ты что-то сотворил. Вчера мои дети рисовали рисунки на тему «Здоровый я, здоровая семья». И они мне говорят, «Мам, а что такое «Здоровый я, здоровая семья»?» Я говорю, «Дети, ну мы с вами катаемся по выходным на велосипеде, вы ходите с папой в лес за грибами, мы с вами ездим купаться на речку, мы стараемся не есть полуфабрикаты» вы занимаетесь спортом то есть вот это все и есть жизнь в стиле wellness когда вы хорошо спите едите питаетесь у вас хорошая физическая нагрузка и самое главное позитивное отношение к жизни да, вот тогда Я хочу сказать что очень здорово что мы сейчас ведем трансляцию через перескоп и очень удобно что наши друзья которые проживают везде по всему миру они угу. могут да, видеть сразу автоматически трансляцию, да, и те даже и знакомые, и незнакомые наши э, могут увидеть угу. именно сразу автоматом, так. как делается рецепт наших Это уникальных. Это молотый миндальный орех. Вот специально вот так вот выкладываю. Это молотый миндальный орех. Сейчас мы еще с вами обваляем в кокосовой стружке. Я выкладываю конфеты сразу. Ну То есть вот из такой порции, потом ты скажешь еще конкретно, что да, да. Получилось, да, получилось. Получается где-то от 8 до 12 конфет, Смотри, какие конфеты вы делаете. Кто-то любит очень маленькие, кто-то любит такие хорошие толстые шарики. Ну, да, вот здесь получилось 17 шариков. Да? То есть, я так думаю, ну... чтобы продегустировать, попробовать... И потом решить для себя, что это нужно сделать в домашних условиях, я считаю, что это достаточно. Ну, конечно. Так. Угу. Ну, я очень люблю орехи, поэтому я могу сказать, что большую часть конфет, конечно же, я обваляю в ореховой смеси из миндаля. Потому что, мне кажется, это самое вкусное, что может быть. У нас сейчас идет мастер-класс по изготовлению уникальных таких сладостей из продукта Wellness в компании «Арифлейм». Мы находимся в сервисном центре. И сегодня Всемирный день Wellness. Мы всех поздравляем с праздником. Ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно. И сейчас как раз идет этот мастер-класс. Так, ну вот, мы подходим к окончанию, готовимся к дегустации, а я еще раз повторю рецепт. Для того, чтобы сделать порцию конфет 8-12 штук, необходимо взять 3 мерные ложки молотой овсянки, 1 мерная ложка тертого шоколада с содержанием какао не менее 70%, 2 мерные ложки сухой смеси Natural Balance, Цедра внутрь одного апельсина и а, апельсиновый фреш, для того, чтобы мы могли скрепить полученную смесь. А, а можно обвалять в какао, в кокосовой стружке, в молотом миндальном орехе. И а, приятного аппетита! Ну что, готовы?